Привет! Как дела? Сегодня я в образе феи дроже расскажу вам свои истории о болете Щелкунчик в Лондоне. Итак, несмотря на то, что везде на Западе отменяется русская культура, под запретом Достоевский, Толстой, Мусоргский и Чайковский, Щелкунчик по-прежнему является самой главной рождественской и новогодней сказкой во всем мире. Однажды, когда мы с мамой были еще туристами, брат уже на тот момент жил в Лондоне, нам удалось попасть на новогоднее представление. 31 декабря 2009 года в 5 часов вечера мы пошли в театр колизей на балет щелкунчик конечно же билеты мы взяли в последний момент и ну, нам достались какие-то места на галерке но тем не менее с такой большой высоты и своим на тот момент еще не hd фотоаппаратом мне удалось снять несколько кадров и вот вам сегодня показываю Конечно, музыка великолепная, оркестр играл вживую, но на сцене меня очень сильно удивила интернациональная команда. Впервые в жизни тогда я увидела на сцене балетную труппу, состоящую из афроамериканцев, китайцев и латиносов. Представляете, вот так вот в ослепительно белом костюме афроамериканец выходит на сцену там, в виде щелкунчика. Я не помню, кого конкретно, но несколько темнокожих людей танцевали, в общем болеете, и это было для меня очень странно, потому что ну на тот момент я еще, редко будучи жительницей России, сталкивалась на улице с чернокожим населением, и ну, это было для нас какой-то диковинкой или изюминкой этого балета. В общем, запомнился надолго мне этот щелкунчик, несмотря на то, что до этого в Петербурге я несколько раз ходила в Маринский театр на балет. Чем-то отличался он от нашего классического балета «В ту новогоднюю ночь». А потом мы пошли на набережную и встретились там с братом, выпили шампанского и встретили Новый год на фоне лондонского фейерверка. Вот как это было, вам показываю сейчас. О том, как получить билеты и как попасть на новогодний салют, я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А потом уже, когда фейерверк закончился, мы пошли по набережной, и так как я в тот момент нарядилась в яркий вот такой парик, потом тоже на набережной фотографировалась на фоне лондонского колеса обозрения, и ко мне подходили иностранцы, тоже хотели со мной сфотографироваться, так как я была такой яркой, э -э ну, празднично одетой, в общем, Многие спрашивали разрешение сфотографироваться со мной, но я никому не отказывала, это было интересно. И мама, и брат меня тоже фотографировали вместе с ними. В 2012 году, когда я уже была репортером компании Demotix, в мае в Королевский Альберт-Холл приезжал императорский балет на льду, который представил зрителю «Лебединое озеро». Я помню, ходила тогда на фотошут, так называется официальная фотосессия для журналистов, не помню, откуда я взяла аккредитацию, но, ну, видимо, от Димотикса Предложили сходить сфотографировать артистов на сцене для новостей. И нам, журналистам, репортерам показали первую часть репетиции, артисты сделали какие-то постановочные кадры. В общем, мы нафотографировались, я наснимала все это на видео и выпустила ролик на своем YouTube-канале Лонд На тот момент я делала репортажи на русском языке, но были у меня огромные проблемы, и так как этот репортаж я монтировала около там, 10 дней. Программ таких быстрых, чтобы смонтировать видео, у меня не было. Компьютер был маломощный. Ну, в общем, в 2012 году у меня были проблемы с тем, чтобы успеть сделать монтаж. Это очень сложно было на тот момент. Но, тем не менее, репортаж я выпустила, и вот э, как он выглядит, я вам показываю сейчас. Если кто хочет посмотреть полностью, я оставлю ссылочку на все мои репортажи под описанием этого ролика. Если кто хочет, проходите по, по этим ссылкам, чтобы посмотреть полностью эти ролики. И после этого, так как я уже начала учиться эм, в университете, так как у меня закрылся мой сайт, закрылась компания Демотикс, и не было такой репортажной работы, пока я искала новые стоки, новые агентства. Я как-то забыла про съемки таких вот мероприятий, и тут просто мне на глаза попалась афиша, может быть, автобус мимо проезжал, может, я проходила мимо Альберт Холла или проезжала. На тот момент я все-таки жила уже в Кентингтоне, и попались мне на глаза. Афиши, где я увидела э, щелкунчик, тоже балет на льду, который будет проходить в Королевском альберт Холле. Я уже работала с другими агентствами, которые сейчас тоже, к сожалению, закрылись. Это была французская компания э, New Zulum и кто-то еще. Ну и также у меня был э, мой э, YouTube-канал, который я продолжала наполнять различными мероприятиями, на которые я ходила, которые я посещала. Лонд-Айленд. Э, и я от своего канала запросила аккредитацию на э, фотокол, фотошут этого мероприятия, который тоже должен был проходить накануне открытия этого концерта. И мне дали аккредитацию. Я радостная, счастливая пошла снимать. Думаю, буду снимать все подряд. Сколько смогу, вот столько и сниму. Мы вместе с другими репортерами зашли в Королевский Альберт Холл. Нас там встретил администратор и проводил на сцену. Сказали, выбирайте себе любую точку. И сейчас будет прогон, полный прогон всего спектакля. То есть буквально около полутора часов я там находилась и снимала. И вот Пытайтесь сфотографировать все, что вам нужно, чтобы показать в новостях. Но так как рядом со мной стояли в основном фотографы, а у меня, я уже рассказывала, большой зум в камере, я могла снимать и подальше, чтобы не щелкали. Рядом со мной фото все-таки звуки отвлекают, а мне надо было снимать видео. Я больше на тот момент уже работала с видео. И в связи с этим я отошла уже на задние ряды, чтобы мне никто не мешал, Я оттуда продолжала снимать. Фотографы после первых 15 минут разошлись, а я продолжала снимать до самого конца. Когда у артистов что-то не получалось, там прокрутиться несколько раз, подпрыгнуть, в общем-то делать свои трюки, режиссер этого театра останавливал музыку и говорил «Так, еще сначала». В общем, я была на полной масштабной генеральной репетиции этого балета» то есть мне удалось не только пофотографировать, но и практически, практически полностью снять весь прокат щелкунчика ну конечно урывками потому что каждый видеофайл весит много репортерская работа заключается именно в том чтобы из кусочков нарезать красивую картинку это я и сделала у меня появился 6-минутный ролик на YouTube. несколько видеофайлов я отправила в свое французское агентство фотографии Тогда я отправляла на Аламе фотосток. И э, вот этот вот ролик, который я сделала на ютюбе, постепенно-постепенно стал набирать обороты. Благодаря ему мои друзья его посмотрели, купили билеты, сходили э, там, на Рождество, посмотрели этот спектакль. А также через какое-то время, там, через год, через два, этот э, ролик набрал огромное количество просмотров и стал популярным, в общем, вирусным таким. Его стали смотреть люди, я уверена, что благодаря ему э, очень многие покупали билет. Ну, как бы это такой трейлер э, к самому спектаклю в королевском Альберт-Холле. И вот недавно, года два или три назад, я уже была в России, мне э, поставили страйк на этот видеоролик на YouTube и сказали, что я не обладаю никакими правами на него. Ну и там было написано, что если вы хотите оспорить этот страйк, если вы считаете, что это неверно, то свяжитесь с его представителем э, вот по такому имейлу. Я написала туда, судя по всему это была а, телекомпания Sky ну, потому что в адресе этого человека была sky.com и брендовый значок э, аккаунта Sky и я спрашиваю в чем проблема, у меня была аккредитация я могла полностью показать все то, что я наснимала он мне сказал, что я не могла показывать в качестве новостей 6 минут. Это практически целый спектакль. Ну, в общем, было как-то даже смешно, что за 6 минут. Ну, а я действительно скомпоновала из тех кусочков, что у меня получилось. Получилась такая история именно щелкунчика. Ну, я говорю, как трейлер к этому спектаклю. Все это было сделано под музыку «Вальс цветов», которую я взяла в открытом доступе на YouTube. Она считается бесплатной. И он мне написал, что «The main issue is music». То есть, э, в основном, то, что, что я якобы использовала музыку с самого спектакля, которую играл оркестр. Но, ну, видимо, там как-то совпало у них по алгоритмам, э, что и э, та музыка, которую играл оркестр, и та музыка, которая бесплатно э, представлена на YouTube, вот полностью совпала, вот прямо вот тютелька в тютельку. Я говорю... Э, Эту музыку я взяла на YouTube, она представлена в бесплатном доступе. Вот, пожалуйста, я сделала просто подложку под эти кадры. В общем, он категорически отказался, сказал, что нет, этот ролик я не восстановлю и так далее. В общем, я плюнула, думаю, ну ладно. Хотя он, он очень был популярным, и очень многие люди писали комментарии, что спасибо огромное, так классно, так э, понравилось, мы обязательно сходим. Ну, все в таком духе. Вот такие вот неприятные истории случались со мной в Лондоне, в моей репортерской жизни. Таких историй у меня достаточно. Но, в принципе, если у тебя есть аккредитация, значит, у тебя есть права на публикацию. Но, видимо, не везде это проходит. Вот так. В конце покажу вам небольшой кусочек из этого спектакля. А если хотите полностью посмотреть тот шестиминутный ролик, я его не буду больше публиковать на YouTube, потому что его опять забанят. Можете пройти по ссылочке, которую, опять таки, подкреплю внизу в описании. Я его недавно опубликовала на своем канале в Дзене. Пока на этом все. Поздравляю вас всех с католическим Рождеством. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.